Всем привет, друзья! Женка меня уговорила еще провести один мотоблок, вот здесь один еще один мотоблок торфа Блин, загрузился, сыроватый, такой, а, около канавы копал Ну, знаете, <клёх> тяжковато а, Рылся, шмылся, наверное, минут 40 ездил Ну, почти тот, привез, вот вам и мотоблок китайский Здесь мы еще не зашили, зашивать чем? Даже, честно, друзья, не знаю Та же и спереди, еще ничего не заши, а, блин! Почему? Думаю, что-то вам снять, показать. Произвели мы убой двух свинок, те, которые у нас не поднимались. Как вы знаете, друзья, вот этим дурки. Я пытался покрыть у себя четыре свинки. Вот это, скорее всего, все нормально, дай Боже. Вот это еще посмотрим контрольно. Ну, эти откормы это понятно. Мальчик, девочка. И все. А две свинки, сестра вот этой, сестра вот этой приехала. Мы их держали 5 месяцев, друзья. Каждую из особей. А, вот такой белорусская белая, как говорят, вышла на 108 килограммов. А, вот такая ландращинка вышла 116 килограммов живком. Это уже со скидкой, друзья. А, ну, Плохо-мало за 5 месяцев. То есть пять месяцев я держал, в 30 дней покупал поросят. Получается, поросенку было 6 месяцев. 6 месяцев это 110-120 килограмм грубо говоря. Ну, результат, конечно же, мог быть получше. Но с учетом, как вы знаете, сколько здесь у меня их стояло, да. То есть, дайте считать сюда, сюда еще одну и сюда еще одну. То есть это очень было сложновато их а, не столько кормить, как за ими смотреть. Ну, сейчас немножко им посвободней. Так что пока! Вот так, друзья, не хотел снимать процесс этого, всего, Ла -ла -ла -ла -ла. хотя приехал человек адекватный, мужик такой, блин, говорил, да ну, ну проблем, давай, ну, я как-то уже это следующий раз так друзья с этой партии курей молоток молоденьких вот таких вот мы продали еще ему же 10 курочек пускай несутся пускай все будет хорошо а, как-то ему понравилось и в цене сразу же договорились никто не возникал ничего Алашейка что-то не захотел сказал курятник не утепленный и вероятность что они могут не перезимовать. очень большая ну не знаю посмотрим по поводу кроликов достал свыше сена расстелился сена. также этот человек занимается кроликами но он держит только панон он говорит если был бы тебе панон я взял бы любого мальчика девочку ну взял бы однозначно ну у меня панона нет у меня есть только серебро и сегодня насельчанин спросил есть ли у меня мальчик такой покрупнее не знаю, я не спрашивал на племя или же на мясо. Но мы ему подгоним что-то из этих вот билбочков. Кто-то из них будет. Посмотрите, дуринда выскочила. Вот у меня тоже так кролики бегают, блин. Бывает. Но это все бульба, бульба, бульба которую нужно варить поросятам. Ну, кто-то, вот, наверное, вот этот вот мальчик. Вот такой мальчик поедет к односельчанину. Вот так, красавец. Люди не хотят покупать эм, как-то у них э, к серебру, не знаю, что-то э, какие-то страхи. Наслушались, пару человек и все, все на паноны перешли. То хиколь была, блин, то еще какая-то. Сейчас все на панонах. Так, по поводу, что серебра. У меня пару человек спрашивают, что по поводу серебра. Да, в обязательно прятки. Вот у меня мамки серебро сидят. В обязательно прятки, стенки должны быть Э, ну, желательно из материала, э, не имеющего доступа одной крольчихи к другому крольчихе. У меня таких фактов не было, потому что у меня все перегородки деревянные, как вы можете обратить внимание. Поэтому у меня не было таких случаев, чтобы один одного кто-то грыз. Но, как говорят два человека, да что есть вероятность, что мамки агрессивные могут соседнего мальца погрызть. Поэтому вот такой вот нюанс содержания. Если у кого-то полностью все и сетки, конечно же, с этим косяк. Вес набирают они отлично. Я достигал в своем хозяйстве комбикорм плюс-минус. Вот, видите, подсыпаем комбикорм. Зерно 900-980 грамм в месяц. Это, считаю, отличный результат. Оплоды разные. И 4 было, и 6, и 8, и 11 было. То есть, по этому поводу. Ну, а разные. Вот, видите, кроличата сидят. Вот там еще кроличанок бегает. Это вот один окрол. Вот здесь другой окрол. То есть, это с минска девочка провозная. Вот, видите, бегает. Сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мамок, ну то есть, ой, 7 семь мамок 7 семь Дальше вес неплохо набирает. Так, так, так, так. А что самое главное для крылья вот Это вес. И еще, чтобы ну, мамки были молочные и мамки хорошо, э, ну, спокойные, как, как говорится. Вот по поводу спокойствия у них, конечно, есть косяк. А то, что они молочные, молочные. А то, что они э, ну, хорошие крольчихи, господи. Единственный косяк в виде того, что перегородка должна быть деревянная. У меня деревянная, ну или какая-нибудь металлическая, да, или жестья, что-нибудь такое. Она мне деревянная и все окей. Это помесь. Все, друзья, затягивать видос я не буду. Что хотел вам, то сказал по поводу свинины. Выгодно, невыгодно сдавать. Э, друзья, невыгодно только, знаете что? Э, э, э, есть. Потому что ты поел и все равно захочешь потом есть. Вот это невыгодно. Ну, я хочу конечно же, ну, всем выгодно заниматься. Если ты кормишь максимально хорошими кровами, чтобы у тебя скотина жила не год, не два, а максимально быстренько она уходила на забой. Поэтому не говорите, что корма дорогие, и на дорогих кормах можно выходить в плюс. Но еще самая главная большая проблема. Человек научился выращивать, а научиться продавать, или, то есть найти рынок сбыта, он не нашел. Вот это тоже косяк. Поэтому если что-то вы уже держите, Общайтесь в Одноклассниках, ВКонтакте, в в Вайберах, распространяйте свою информацию по поводу, что, чем вы занимаетесь, вяжете, шьете, держите корову, свиней, поросят, да хоть черта лысого, что вы находили рынки сбыта, потому что большое количество людей мне спрашивают не как содержать кроликов, а куда ты продаешь. Ну вот и вот маленький нюансик. Все, всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Пока-пока.